Друзья, доброго времени суток, меня зовут Вячеслав, вы на канале в крипто теме Давайте посмотрим, начал ли биткоин рост и до куда может дойти его цена и будет ли она вообще расти в ближайшее время Что такое 3 Это смарт-трейдинг, который позволяет выставить одновременно стоп-лосс и профит даже на тех биржах, где это не предусмотрено Это безубыточные торговые боты, над настройками которых не нужно ломать голову, а просто скопировать понравившиеся Это дневник трейдера, где ведется вся твоя торговая статистика по сделкам это ICO-пул с проектами, которые отобраны командой аналитиков для тебя. Это портфельные инвестиции со статистикой доходности и рассчитанным процентом вероятности успеха. Все это Трикомас. Ссылка в описании. Вчера была очень интересная ситуация, очень интересная свеча, которая себя отработала тоже достаточно интересным образом. Я сейчас объясню, что именно в этом примечательного. Вот здесь вот мы имеем аномальный объем, да? Вот он. Этот он. Аномальный объем происходит на вот этой вот свече. Да? Дальше, вот эта вот свеча, она представляет собой так называемый молот. Тот, кто понимает свечные паттерны, свечные, точнее, конструкции, простите, тот знает, что в большинстве случаев эта формация, она является разворотной. Будем сейчас обращать внимание на то, что этот паттерн должен быть разворотным, что это свечная формация является бы разворот 100% естественно нет вы должны понимать, что мы на рынке торгуем вероятности и естественно 100% вероятности в каком-то движении нельзя быть уверенным абсолютно да? то есть у нас есть определенная вероятность того, что цена начнет идти вверх но давайте думать логически, рассуждать так как а, иного варианта у нас нет почему конкретно вот эта вот свеча должна нам показать разворот ну все просто, сейчас я уберу вот эти вот стрелки Обратите внимание на ее огромный хвост. Да, и на маленькое тельце, которое вот закрылось вот здесь, вот в самом верху. Смотрите, как происходило. Да, то есть вот это вот цена открытия свечи вот здесь, вот вверху. Вот это вот цена закрытия. А хвостик, да, как вы все можете уже знать, это движение цены, которое... Движение, точнее, которое цена проходила за торговый, конкретно ее торговый таймфрейм. Да? То есть в данном случае у нас дневочка, значит, вот это вот все движение цена проходила за один день. И что же получается? Посмотрите на этот объем. Да, объем достаточно большой по сравнению со средним объемом, который вот колеблется вот где-то на вот этом вот уровне. Продавцы в течение дня давят цену вниз, давят, давят, давят, давят, давят додавили ее до вот этого вот уровня, до цены 58.64, после чего покупатели активизируются и выдавливают продавцов, выдавливают, выдавливают, скажем так, своей ценой вверх, и э, по итогу цена закрывается по 61.81. О чем это нам говорит? Это в свою очередь говорит о том, что продавцы набирают силу на вот этом вот участке, то есть, а мы здесь, если будем смотреть более подробно, то мы можем с вами наблюдать о том, что вот этот вот диапазон, давайте я его даже буду отмечать вот так вот, наверное, что вот этот вот диапазон, он нам говорит о том, что это диапазон покупок, так как здесь у нас минимумы, вот, пожалуйста, 5747 цена, да, предыдущий минимум, который был у нас на битке, и вот, Отсюда именно продавцы опять начинают выталкивать, точнее, простите, путаясь, покупатели начинают снова выталкивать продавцов вверх, и причем на очень приличных объемах. Следовательно, что отсюда можно подчеркнуть? То, что цена может в дальнейшем пойти выше, но до куда она может пойти? Мое мнение, что она пойдет вот до вот этого вот уровня. Вот сюда. Вот так вот. Пойдет она сюда, означает ли это то, что мы будем идти теперь вверх? Нет, не означает, скорее всего, что это будет коррекционное движение, цена должна протестировать вот этот вот уровень, диапазон 6 750, 6, 850. Я об этом, кстати, писал в своем телеграме. В канале Telegram вот я сегодня давал тут информацию, кому интересно, ссылка будет в описании. То есть мое мнение, что цена дойдет до этого уровня, протестирует его и развернется, снова пойдет вниз. Сейчас вот, в данный момент можно рассматривать только данный факт, то что а, вот эти вот вещи, которые у нас опускались также на объемах, да вот видите, раз у нас отбилась цена, здесь отбилась цена и вчерашняя свеча. Нам может давать информацию о том, что, вероятно, цена может все-таки идти тестировать уровень, который она еще не тестировала после того, как его пробила. Вот такие мысли есть касательно дальнейшего движения цены биткоин. Хочу сказать, друзья, что на данный момент я не торгую на крипторынке. Где-то уже около недели вы можете это видеть, потому что у меня нету нет записи по торгам в канале Телеграма. Почему не торгую? Есть на это несколько причин. Я сейчас перехожу на классический рынок, именно в данный момент рынок Форекс. И также рассматриваю еще фьючерсы для торговли. И это, конечно же, не означает о том, что я перейду сейчас полностью на, на, друг, на другой классический рынок. Но у меня есть такие мысли и тому есть достаточно много факторов, которые этим, этому способствуют. Большое спасибо за внимание. Те, кто будет смотреть это видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Люблю подискутировать с вами относительно вашего понимания по движению цены и вообще всего рынка криптовалют. Давайте пообщаемся, пожалуйста, с удовольствием. Также напоминаю, что в описании будут полезные ссылки. Пожалуйста, обращайте на них внимание. На этом у меня все. До новых встреч. Пока.